Очень нежные куриные сосиски в домашних условиях будут не просто вкусными, но и весьма полезными, даже детям, смотрим и запоминаем рецепт домашних сосок. Самые легкие сосиски, это, конечно же, куриные, их и варить быстрее, для деток курица тоже безобидна и вполне полезна, к тому же они более диетические. Для приготовления домашних сосисок достаточно куриной грудки, можно взять филе, не обязательно варите их в мультиварке, можно по старинке и в кастрюле. Смотрим рецепт. Досмотри шингу да и я предложу записать список ингредиентов. В блондере или мясорубке мелко измельчите курицу, еще раз пропустите уже вместе с луком, добавьте лицо, можно слегка посолить и поперчить. Теперь формируем сосиски, разложите пищевую пленку, делать можно из 2 столовые, сосиску, можно больше, как вам нравится. Утрамбовываем сосиску, слоев пленки должно быть несколько, концы завяжите, обрежьте лишнее. Приблизительно столько из одной грудки получается. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Поставьте в холодильник, варить в течение 15-20 минут. Вкусняшки, подписавшимся. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Куриная грудка, 300 грамм. Яйцо, 1 штука. Молоко, 300 миллилитров. Батон, 30 грамм. Лук, 1 штука. Количество порций, 3. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте лайк или дизлайк. Удачного дня!